Блокчейн, биткоин, майнинг. Еще недавно диковинные термины сегодня уже стали для нас привычными. Все слышали, но мало кто доподлинно знает, что это такое. В финансовых институтах о виртуальных деньгах мнения звучат разные. От призывов о покупке – до Что нужно знать об этом нам с вами, простым обывателям? И нужно ли знать вообще? Давайте говорить о криптовалюте, о том, нужна ли она нам. Я Игуль Мукей, и это ток-шоу «Давайте говорить» на телеканале «Хабар». Здравствуйте, уважаемые гости! Всем добрый день! Итак, сегодня вы нас будете просвещать. Я думаю, что большую часть нашего населения, какую часть населения, кстати, как много людей в Казахстане знает о криптовалюте? Давайте вот слово первой даме дадим. К сожалению, крайне мало. Если знают, то только поверхностно. И знают минимум, максимум только о том, что можно заработать на этом. Как? Как без, выйти без проблем из таких проектов? Ничего не знают. Что это такое? Тоже ничего не знают. 95% можно смело сказать, полное отсутствие знаний. Хорошо. А нужно ли нам знать об этом? Прошу вас, Алан. Да, я думаю, однозначно нужно. Вот, Алан, опять... вы президент Национальной ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий ВРК. На самом деле, да, то есть у нас есть э, в членах ассоциации... Бизнеса, который успешно работает, который сталкивается теперь с непониманием со стороны госорганов, государства да. да, по данной тематике, и было принято решение определенное в том, что, наверное, нужно занимать больше проактивную позицию в данном вопросе для того, чтобы и страна не отстала, и бизнес не страдал. А, непонимание со стороны государства. Но я думаю, что это такое обоснованное непонимание. Потому что, в общем-то, весь мир еще пока не знает, что это такое виртуальные деньги. Нужны ли они нам? Вы как пришли сегодня? С какой позиции к нам? Вы знаете, юристы в целом а, а в силу своей профессии, в профессии достаточно консервативные люди, да? то есть перед тем как ответить да или нет, мы проводим всегда большой глубокий анализ. Да. Поэтому в этом вопросе однозначно ответа нет. Я думаю, мы сегодня в рамках программы еще обсудим. Но всем нам известно, вы вот и сказали, что государство запрещает нам. Всем известна консервативная позиция Национального Банка, да. То есть чем она обоснована? В первую очередь НББ говорит, что криптовалюта не имеет а, определенной стоимости да она не подкреплена какими-то активами курс криптовалюты не привязан к экономике какой-либо страны. Есть еще такой же большой риск. Мы знаем анонимность и трансграничный характер. этой криптовалюты. Поэтому криптовалюты почему сегодня вызывает большой риск? Потому что во многих случаях это может использоваться как инструмент для отмывания денег, полученных незаконным путем или финансирования терроризма. Ну хорошо. Да, это мы немножко да, куда-то ушли вперед. Сначала давайте начнем. Ну давайте спросим, а вы вообще криптовалюту покупали? Вы сами покупаете? Ну да, Баян вы покупаете, вы и алан также и вы тоже покупаете да нет нет. нет нет хорошо вы да естественно я приобретаю криптовалюту я где-то играю на ней более того я наверное был одним из самых таких активных критиков до недавнего времени криптовалюты и вообще ну, не потому что то, что свойственно там, профессиональному журналисту, я как профессиональный журналист в, в прошлом, э, больше докапывался там, до истины. Да? И когда я до нее докопался, я, по, я понял, насколько э, развитие и внедрение в у нас в стране, не только у нас в стране, а в мире блокчейн-технологии и оборот криптовалюты, он на самом деле э, несет только положительную роль. И поэтому сейчас я как бы к этому стало относиться более лояльно. То есть чем эти деньги отличаются от традиционных? Вот есть же деньги, в общем, те, которые мы не видим, не наличные, не хрустящие банкноты в кошельке, а наши деньги на карте, да, или где-то там в банке, которыми мы оперируем и пере передвигаем туда-сюда. А вот эти виртуальные деньги, они чем отличаются? Ну, можно, в принципе, есть такие особенности криптовалюты, да, которые отличают их от валюты. То есть, например... В первую очередь, это отсутствие физического аналога, да, облик. Да. То есть криптовалюта существует виртуально, она децентрализована, и выпуск, эмиссию и контроль криптовалют, циркуляцию, транзакции не контролирует ни одно государство, не контролирует ни один финансовый институт. Вторая особенность – это анонимность. То есть, когда мы работаем, например, с банками, да, когда мы переводим какие-то платежи, люди предоставляют определенную личную информацию. То есть мы знаем, кому отправляем и кто получает. При криптовалюте участники сделки неизвестны. То есть это максимум, что о вас известно, это набор буков и символов. Но То есть это такое... В этом не вся проблема, почему государство против, потому что это невозможно контролировать. Какое государство захочет хотя бы часть своей экономики отдать в сектор, который они не могут контролировать, у которого нет границ? То есть непонятно, где находятся все эти данные, где они хранятся, и при этом у нас сейчас все это так активно, агрессивно, я бы даже сказал, рекламируется. Потому что вот вы сказали о том, что люди мало знают о том, что такое технология блокчейна, о криптовалюте. А почему? И почему знают очень... Все это поверхностно. Потому что это все идет в основном где? В социальных сетях. Вот на сайт любой заходишь, и тебе прям вот выскальзывает эта реклама. Но суть этой рекламы в том, заходите на наш сайт, мы вас научим. И все. И при этом ничего не а что еще, не объясняется. А что еще вам нужно? Нет... Понимаете? Должна быть именно сама система, то есть это все должно идти на более глубоком уровне. То, что вот эти все рекламные сайты появляются, да, это э, то же самое, как, ну, это, можно сказать, ну, практически, наверное, какое-то своего рода мошенничество. Они больше заработают на вас, чем научат да, вас. Да, Понимаете? То есть когда-то мы мечтали и предполагали о том, что там мы будем покорять космос и высаживаться на какие-то новые планеты, и у нас будут какие-то подобные деньги, да, что-то такое, мы об этом думали. Но сейчас так получилось, что это какое-то, вот, как вы говорите, децентрализованное, никем не регулируется, и на этом зарабатывают какие-то определенные люди, что вызывает в общем-то сомнения, подозрения и опасения, да, но тем не менее, кстати, мы за эти деньги так называемые виртуальные деньги мы уже можем приобретать какие-то товары, да, то есть значит они реально есть. Вы, Арман, приобретали что-нибудь? Я не то, что приобретал товары, я просто, вот даже когда ехал сюда, я, я просто видел как-то на сайте одной из торговых площадок, я набрал туда, я говорю, я могу воспользоваться, я могу оплатить за товар биткоинами. Они говорят, без проблем. Выбираете средства платежа, отправляете и покупаете, и все. Да, То да, есть да, у нас пожалуйста. в Казахстане это тоже да, внедряется. Вы знаете, да. популярность биткоин и криптовалюта они получили именно с применением вот криптовалюты в теневом рынке. То есть для покупки, там бывали такие анонимные сайты, где ты можешь купить, к примеру, запрещенные вещества какие-то, да, то есть uh -huh. наркотики, там какие там, какие-то, знаю, оружие и так далее. Вот первая популярность пришла оттуда для биткоина. Да? То есть первые инвестиции, первые какие-то там деньги, да, операции, пошли, да? Да, операции uh -huh. да, пошли оттуда. И... Главное достоинство биткоина да, и криптовалют ⁇ это анонимность, то есть это его ценность. Если, к примеру, вы покупаете другую какую-то инвестицию, да, вы покупаете, к примеру, если золото это конкретно какой-то драгоценный металл, да, то есть у него есть какая-то ценность, если вы покупаете нефть, это нефть, да, если акции это целая компания, то если вы покупаете криптовалюту, это в первую очередь анонимность. Вот. Нет, ну и потом, кроме того, что она, это, ну это просто воздух, да, ну, ну который... Ну, да. Э, да, да. Валюта, это, по сути, Нет. такой большой шифр, который невозможно взломать. Именно этим обеспечивается его ценность, да, что это вот определенный набор символов, знаков, которые, в принципе, невозможно взломать Мне и Мне это может подобрать. быть, как обыватель, все равно, что это такое, как это выглядит, да, там, символом, рисунком каким-то, да, то есть, ну это какой-то предмет, ну то есть это что-то, да, как какой-то математический код, как вы говорите, который стоит денег. Ну виртуальные деньги, которые я могу обналичить самое главное. Главное, когда-то, да? да верно. вот как раз таки по поводу я здесь могу поспорить относительно того что криминальные структуры воспользовались. это был единственный раз когда прошла новость фейковая кстати новость по поводу использования биткоина на таком сайте как Silk Road называется да это был 2011 год если мы хорошо вспомним но здесь я договорю хорошо да по всеместным считаю я договорю это тот как раз таки год 2011 когда криптоиндустрии криминальные Структуры как раз-таки еще относились очень с опаской, больше привычнее, знаете, деньги в кейсе. Конечно. Это было в то, что верит криминал. Давайте так. Угу. Вот. А что касательно, почему людей отталкивает, пугает, э, они не видят понятия обеспечения этих денег. Ну, э, их не очень интересуют математические сложные задачи, решения. Их не интересует все, что происходит в интернете, э, в самих компьютерах. Да? Их интересует больше, что я могу купить за это, как я могу на этом получить свой доход определенный. Ну, Но это же, это же неплохо, и это нормально, вполне это объяснимое человеческое. Да. В криптовалюте это самый лучший момент, который позволяет сейчас большинству людей получить доход быстро, если ты знаешь, куда ты ложишь. Это первая составляющая. И вторая составляющая – время, когда ты ложишь. Самое mm -hmm. главное – не опоздать с этим. Знаете, а, ну, это да. в смысле как акция на бирже, да? Типа то есть, а, да, только, да, да. Ну да, то есть а, и всякие разные биржи, вот и разные компании. Самый да. как раз-таки большой вопрос обеспечения покрывается только спросом на рынке. Это самое большое обеспечение, которое пока на сегодняшний день можно присвоить криптовалюте. а сейчас спрос растет на рынке? На определенном. Сейчас идет дамп, повсеместный дамп. Мне кажется, как вы называете. Да. Да, Когда-то я слышала, когда все хвалились. Вот мои друзья, как, как вот Арман говорят: мы купили за 80, а стал он 400 или сколько? 4000, да? Пик был 20 тысяч долларов в районе. Представляете, 20 господа долларов. зрители купили один биткоин за 80, например. Вот этих долларов А стал он какое-то время 20 тысяч долларов Как потом вырос в А потом, резко резко упал. А потом, это, все а потом это все рухнуло До скольки? До 12 тысяч Ну а да вы сейчас можете взять назад 12 тысяч своих долларов? -то? Конечно нет Единственный выход ждать Ждать рост неизбежен В любом случае Понимаете что? То есть обналичивать нельзя Нежелательно Давайте так, да, то есть, и, и Тут самое интересное то, что все начинают говорить об одном и том, том э -э, об одной и той же ситуации, о спекуляции. Да? То есть а dé. изначально криптовалюты, электронные деньги, как бы это ни назвали, сорвой актив он не был задуман для спекуляции. Он был задуман как платежная система, которая могла бы э -э, переводить безопасно деньги. Ja. <phrases sobre calculus> <monsters> да. Туда пришел спрос, пришли спекулянты которые начали эту, эту саму индустрию условно накачивать да. деньгами. Накачивать и делать из нее финансовую пирамиду, Но да? Ну, смотрите, это или, не финансовая или, пирамида. Или что это? Да. Нельзя такой объем денег накачать с, с одного источника. Это все-таки интерес. То есть, по сути, биткоин или любая криптовалюта из себя представляет определенный социал, социальный феномен когда люди понимают, что это что-то новое, что-то интересное, и начинают туда вносить 1 доллар, 2, 3, 4, 5. Многие туда внесли деньги не того, чтобы они хотели заработать, многие туда внесли деньги просто попробовать, просто ощутить, как это переводить деньги с минимальной комиссией, как это пользоваться, вывозить с собой деньги, условно, в, в любую другую страну. И и видно. И, и, да, мгновенно. Да. То, есть, да. то есть это, по сути, это новая реальность, которая должна сопровождать людей в будущем, но пока... Немногие хотят ее принять и называют ее спекуляцией, и пытаются эту спекуляцию прицепить к этому активу. А, знаете, вот эти говорим, самые... Что... Когда вы на карточку Можно в банке, быть, даже... да, извиняюсь, в банке, например, на карточку закидываете деньги, разве они не моментально доходят? Чем, к примеру, Нет. это отличается? Ой, да. ну, это, да. знаете, это Здесь тоже это такие... Здесь а... другое. Здесь, смотрите, можно, да, коллеги, я Просто добавлю? на самом вот... деле, транзакции пока а в криптовалютах, они дороже, чем банковские дороже, услуги. Да. Ну, они у нас, дороже. дороже. Это дороже. у нас, не дороже. Не дороже. Почему? Потому, да. Потому что... Ошибаетесь. Да. я бы не очень очень сказал, что это Если бы, вот, смотрите, ребята, все, что новое, да, оно всегда вызывает или отторжение там, или же, да, кого-то притягивает. В основном отторжение. Все мы не можем принимать то, что новое, там, как бы заоблачное вам скажи, Айгуль, чтобы... в 80-х годах, что вы будете банковской картой расплачиваться. Да. Вы бы поверили, вы бы не поверили. Вам бы сказали, что вы будете более того в онлайн там, на торговых площадках, онлайн торговых площадках с Америки заказывать товары. Вы бы поверили? Не вы не бы больше, не поверили. То есть, здесь такая по же это ситуация. Это не регулируется. Вот в чем беда. вот а, здесь а, в большой, а, здесь -то а в Казахстане какое регулирование. В Казахстане пока к сожалению не нет никакого регулирования. Я думаю, вот талант. Можно более. Хорошо. Мы же должны четко разделять регулирование в Казахстане и регулирование в рамках международного финансового центра Астана. В Казахстане регулирования нет, но в рамках МФЦ. В июле-августе этого года были внесены изменения в нормативно права акта МФЦ, И криптовалюты признают, то есть создали правое поле для развития этого. И криптовалюта признается как самостоятельный отдельный объект обращения. То есть деятельность, связанная с обращением криптовалют, рассматривают как отдельный самостоятельный вид рыночных операций. Создается возможность создавать регулярно торговые площадки где будут обращаться эти криптовалюты. И, соответственно, то есть, конечно, но самый главный, большой вопрос, который мы сегодня обсуждали, это риск, который связан с отмыванием денег. Да? Поэтому в рамках МФЦ, те площадки, которые будут создаваться в рамках МФЦ, они должны будут проверять, то есть, обеспечивать прозрачность всех этих сделок участников и проверять участников этой сделки на соответствует требованиям закона о легализации полученных денег незаконным путем финансирования терроризма. Принимать специальные правила. Правила допуска от торговли. То, то есть то, в рамках что, МФЦА да, Правила и правополю. проверка, это вот сейчас будет МФЦА, функциями да. МФЦА. Видите, Хорошо. Это такая же тема, как по акциям. То есть, да, каждый да. кардин может купить эту криптовалюту, но это будет то чисто, у меня вот на руках, вот yeah. я, я держатель акций, все. Физически, да, мы это никак не чем И если какая все-таки в итоге пройдет какая-нибудь ситуация, что какая-нибудь компания все-таки э, не будет аккредитовать то это же будет какая-то аггитация у таких вот компаний, которые будут да, заниматься. Да, да, да. Если вдруг э, я по незнанию сделаю какую-нибудь другую операцию, все, я могу потерять эти деньги. То есть, опять-таки, несмотря на то, что Но будет какая-то проверка, знаете, риски по высокие. Незнанию. Человек, вот. прежде чем что-то сделать, он должен изучить. Он должен получить информацию для ну, того, чтобы... Хорошо, господа, Посмотрите, давайте сейчас обратим внимание на экран. Давайте послушаем сейчас а, а, информацию о том, как регулируется криптовалюта в других странах. А, вот в некоторых странах, таких как Китай, Непал, Боливия, Бангладеш и Алжир, операции с криптовалютой считаются преступлением. В то же время есть страны, где придерживаются сдержанной позиции по отношению к новой финансовой системе. Россия, к примеру, рассматривает криптовалюту в качестве цифрового актива, ограничивает размеры легальных сделок и рассматривает майнинг как предпринимательскую деятельность. А в Великобритании оказывает общую поддержку идеи внедрения в жизнь криптовалюты. А другие страны пока присматриваются к новой платежной единице, разрабатывая нормативно-правовую базу. В соседнем Узбекистане появилась своя криптовалюта, в которой, в которой прописываются нормы, новые нормы в законе. Вот в соседнем Узбекистане уже появилась Узбекистане криптовалюта. Да, более того, они, они заставляют лицензировать. То есть ты, пока ты не получишь лицензию, ты не имеешь права заниматься этой деятельностью. Специальную лицензию какую-то нужно получить? Да. Вот там, сейчас да, же на рынке вы просто будет. на лицензию на совершение финансовых операций, да? Ну, то есть просто как ТО, я не знаю, да, работаете? Нет, смотрите, вот. если вы... То есть что из себя представляет индустрия криптовалют? Она не представляет себя просто обменники или просто биржи. Или просто, допустим, такие тренинговые центры. Это целая экосистема, которая имеет определенные точки э, монетизации и зарабатывания денег. Тот же самый майнинг, тот же самый структура переводов этих, этих монет куда-либо, да, скажем так, структура обналичивания или там, обмена на другие какие-то активы, да, то есть тренинг-центры, да, какие-то конс консультационные уже ну, компании. Понятно, а вы говорите, что обналичивать нельзя, да, по-моему, сказать в Казахстане нет. В Казахстане То есть то, о чем вы говорите, о том, что нужно получать лицензию на какую-то финансовую деятельность, в Казахстане бирж или тех, кто мог бы а, легально это все теперь, обналичивать, Теперь нету. я поняла. Их а. нет. То есть если в Казахстане, вы, вы сейчас говорите про МФЦА, что там сейчас закреплены... Созданы основы, созданы да, прав, создана правовая основа, Создана правовая основа, и да, пока да. это просто защита, да, защита, перепроверка какая-то вот со, со стороны МФЦА. Ну вот а в смысле, как бы... Получать наличными в Казахстане пока нельзя. А в какой стране Нет. можно привести? Можно, можно, у при... есть можно, можно да. я отвечу на вопрос? Вот, да. например, просто в качестве примера в Германии в марте этого года криптовалюту признали платежным средством. А такой же подход э, в Японии, вот буквально, наверное, по-моему, в конце 2017 -го года. То есть в Японии вы криптовалюты сегодня можете расплачиваться, расплачиваться в кафе, вы можете заключать, покуп делать покупки Ну вот Арман, сейчас Они говорит про на, магазин на бытовой на техники. Видели, а магазин бытовой техники как да, работает, давайте, я не расскажи, поняла где... Подождите, <свят> Арман, скажите. Вот, вот, я вот этого не знаю, но я про... факт в том, что я позвоню. вы можете прямо сейчас позвонить, я могу вот при вас набрать это и позвонить. -кодов позволяет такое всего, проведение расчетов. Не то есть, не нарушая... это то, о чем мы говорим, да, что у нас нет. Регулирование, и поэтому ну, Но Законом здесь и нет не нарушения. запрещено Но здесь Нет нарушений Хорошо, хорошо Бумажных денег в кошельках становится все меньше Звон металла практически не слышен И дело не только в мировом кризисе Мы получаем зарплату, рассчитываемся И храним свои деньги В электронном виде Стоит ли присмотреться к альтернативным Цифровым единицам И как обезопасить себя от кибермошенников Поговорим об этом в продолжении Нашего ток-шоу Заведи супермощный компьютер, открой счет, купи биткоины и следи за курсом. Продавцы виртуальным счастьем заманивают обещаниями легких доходов. При этом за абстрактные деньги нужно выложить свои кровные. Что кроется за всеми этими обещаниями и так ли надежна технология блокчейн? Об этом нам расскажет наш следующий герой Виктор. Итак, Виктор, добрый день. Вы также, как и все мы сегодня, заинтересовались криптовалютой. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Ну, значит, я купил видеокарту. Начал я с одной видеокарты. Я ее купил, подключил, настроил, запустил. Она начала добывать биткоины, сатоши. Он состоит из 100 миллионов сатоши, биткоин. С чего, из чего состоит? 100 миллионов сатоши. Сатуш, это, это, а это как бы как день, как и дни, дни. Долг, это, да. добывать это такое слово как бы, ну то есть вы подключаете, она сама что-то там работает, она вычисляет, да? получается, ага, вычисляет, да, у да. нее есть свои мощности, вот зависит все от того, сколько ты добудешь, от мощности. Я взял еще две видеокарты и на моем получается риге закончилось место, мне это, это как понравилось, память, да? да, меня заинтересовало, я построил еще два рига и взял кредит на 2 миллиона тенге, вот, и получается добывал около трех месяцев, я добывал, курс увеличивался, он вырос до 20 тысяч долларов за один за биткоин. За один биткоин? За один а биткоин. А сколько вы добыли? Несколько миллионов сатоши я добыл на тот момент, угу. то есть он увеличивался чуть ли не каждую неделю на И вы такой долларов. ликовали, ехал, меня, жить да, на это на радовало, меня это очень радовало, мне это очень порадовало, Потом платформа, на которой я занимался, Найсхэш, ее получается, атаковали хакеры, и они оттуда, получается, 2, Итак, опа, 2000 здравствуй. биткоинов они оттуда, получается, вытащили. Платформа эта закрылась на около месяца, наверное, она не работала, эта платформа. Я майнил на пулах, у меня были видеокарты, я их купил 14 штук. И получается, потом у нас, конечно, возобновили. А судя по тому, с какой вы трагичностью рассказываете, видеокарты или что-то это стоит дорого, да? Это да, очень дорого стоит. А сколько? Самая бюджетная видеокарта, которая у меня была, она 45 тысяч тенге стоит. А у вас их было? У меня 14, у меня самых бюджетных было 6. Uh -huh, uh -huh. То есть я потом взял чуть подороже, еще 3 видеокарты, 1050 Ti. Nvidia. То есть сколько вы в тенге в наших поговорим потратили? В общем, на вот это около двух миллионов я туда вложил. Оск около скольки? Около двух миллионов. Около тенге. двух миллионов. Да. А, а вы заработали? заработали Покрылись? Я все? не заработал. Фишка а хакеры в чем, у вас это Фишка сам. в чем? Нет, хакеры мои деньги не похитили. На платформа вернула мне средства, которые похитили. Вот. Фишка в том, что я не успел, получается, вернуть свои деньги. То есть я потратил на оборудование, оно у меня есть. Вот я должен был сначала его э, вернуть свои деньги, а потом идет доход. Вот. Пока я, получается, добывал, э, получается, упала скорость добычи за счет того, что было майнеров очень много. Появилось, майнеров да? было очень много в сети. А вообще какой период был? Э, пик, пик был, наверное, декабрь месяц когда курс стоил около 20 тысяч долларов. В прошлом году декабрь. В прошлом году, да? да, да а да. Начали, начали вы как, в смысле, за, Начинал за какое время? летом. Начинал Лет. ну, летом. Ну, то есть полгода вот сидели за пол компьютером, пол да? Полгода, да, А семья помаги. у вас есть? Она вам не говорила. Витя, есть. Привет. Им не понравилось это все. Да? Да, им все это не понравилось. Вот они да. говорили, что там Не стоит, это того Я решил для себя, что если я не попробую Я буду себе кусать локти И Когда вы взяли кредит, на сколько долларов, мы знаем Я взял кредит Ну и вы жалеете о том, что вы попробовали? И я не жалею, это был хороший опыт для меня Но для всех людей Которые хотят этим заняться Домашние майнеры это не перспективно На, на сам перспектив... самом деле здесь Подождите, подождите что, фарман, Вот сейчас Виктор говорит Домашние майнеры это не перспективно да. Вы взяли кредит вы взяли кредит, и да, и сейчас вы его выплачиваете. Да, я уже его практически погасил. Угу. Вот. То есть это время прошло. В данный момент я отключил видеокарты. Можно сказать, что я ими не занимаюсь. Я их просто распродаю, так как они мне уже не нужны. Вот. Домашним майнингом заниматься сейчас невыгодно. Нужна постоянная электроэнергия, интернет. Блоки питания могут сгореть. А что это такое электроэнергия, господи, сколько там потребляет компьютер? Очень, а -а. Много. Очень много. Очень много. Да. я объяснить это сразу инфрация. две ошибки? Затраты, затраты это электроэнергии. электроэнергии. Это электроэнергия? Да. Электроэнергия. Я сейчас объясню две ошибки молодого человека. Да. Во-первых, самый классический старый вариант майнинга ⁇ Proof of Work. Вы занимались чистой водой Proof of Work, да. когда вам нужны процессоры, мощность, электроэнергия, охлаждение, подсчет. Расчет, согласны? Вы зашли в самое тяжелое, не тяжелое, в самое невыгодное время. На пике валюты вы заходите майнить. Когда, когда, уже, когда, все уже, когда уже все отмайнили, да. когда происходит перегрев, всего 25 миллионов. миллионов. 17 миллионов, ой, миллионов. 17 договорю, миллионов что... уже на И с каждым Сатоши, с каждым последующим Сатоши его майнить становится все сложнее и сложнее. Поэтому вот наш Димейл сегодня да, на самом деле. Что такое майнинг? Это добыча? добыча. Это добыча. добыча. Происходит. А почему вы называете это добычей? Потому Может что, что классическую классическая криптовалюту, вообще криптовалюту не выпускают центральные банки. Физически вы их не потрогаете. Раз это криптос, значит это шифр. Шифр это значит интернет. Значит добыть ее можно, не выпуская центральный банк, значит добывается. Раз добывается, требуются какие-то определенные мощности. То, что, то, чем занимался Нет, ну, просто молодой... как филолог сказал, что это не совсем подходящее слово. То, то... что, да, может а быть. Ну, ну вот окей, же, молодой хорошо, Молодой человек, А, как шахтер, да? Молодой человек добыча это майнинг, да. Совершив две ошибки, вы заходите в старый классический майнинг. И, как вы сейчас сказали, что вы занимались, да, вы инженер, я так поняла. Да. Вы уже на тот период знали, что как два года действует proof of stake, когда не требуется мощность компьютеров. Когда требуется требуются майон. электрозатраты. Нет, я не говорю про облачный момент. я говорю про протокол добычи, proof of state. Хорошо, хорошо, Баян, давайте, вот я бы сейчас сидела, знаете, минус. Вот так, закатив глаза. Он знает. Ничего не понимаю. он знает, потом вы ему посоветуете. А вы почему к своей, не обращались Потому к, к Баян, ну, то есть вообще к специалистам, 20, консультантам? А, Мне понравился этот говорит. вид майнинга. Ну, да. Он Посмотрим. меня устраивал, Поэтому он, не он не меня устраивал, я сделал подсчет сумму, которую он добывает, Но это как бы знаете, это как ну любая игра, кто-то по крупному, знаете, да, кто-то вот как вы говорите Сатоши там по одному, по одному, по одному. Виктор по одному... выбрал именно да. этот вариант, потому что э, он кажется нам самым безопасным. Ты сидишь у тебя все, у тебя все эти э, все оборудование, вся система, и ты как бы уверен в том, что это будет только у меня и и никогда. Если мы пользуемся, скажем, другими видами майнинга, тем же самым облачным, эти все данные отправляются неизвестно куда. То есть, да, понятно, что сейчас э, нам Обещают, что это все безопасно, что это все будет работать, но тем не менее, вот на самом деле, если так разобраться, непонятно, где находятся все эти сервера, где хранятся все эти данные, и в любой момент кто-то там может отключить, и ты потеряешь все. То есть, понимаете, вот люди почему выбирают такой вид майнинга? Потому что это нам кажется наиболее безопасным. Но при этом, извините меня, у есть нас такой риск, да, все потерять? Риск всегда есть, да. Риск а, всегда. Да, Там да. где нету риска, нет, нет, да. я да. вас что не понимаю. Да. А, да. да. Что все потерять? Вы очень технически, во-первых, я вам могу сказать, совершили несколько, сделал несколько заявлений, которые не соответствуют. Там есть ошибки, они просто технические, есть ошибки. А во-вторых, что значит все? Под понятие все, что под, что все потерять? Вот допустим, вот что вот, миллиона? Подождите, подождите. Принял, О, как потребитель принял решение купить себе телевизор. Но он не купил телевизор, он купил себе видеокарту. <сёк> Компьютер. Да? Хотел на них заработать, не заработал. Но они у него остались. Это Честно выбор, же, человека. это честная человек делает выбор. Это, это, это выбор, выбор человека. человека. Нет, Нет, ну, ну да, да, я, я согласен. согласен. Но пропадают же, взламывают биткоины. Это каждый раз, каждый квартал я слышу, что хакеры взломали там, 50 миллионов, на 50 миллионов долларов эти биткоины, криптовалюты, Их взламывают. Здесь то здесь есть это система. Как, как есть, есть систем. такая система, как холодные кошельки. Если ты да, на самом да. деле переживаешь за свой бюджет, да? цифровой валюты, есть ты холодные кошельки, это такие своего рода флешки, в которые ты просто перегоняешь всю валюту, отвозишь в банк, в ячейку ложишь, все, все твои сбережения в безопасности, никто их не вскроет, не заберет. Давайте будем оценивать это как финансовый инструмент, да, если это рассматривать как инвестицию, хорошо, давайте тогда с фундаментальной точки зрения к этому подходить, то есть оценивать, насколько это интересный инструмент. И вот вернемся к тому, что, к чему начинали. да? Вот Какие есть у него ценности, да, у криптовалюты. Потому что, к примеру, ее зарегистрировали на Чикагская товарная бирже. Ее зарегистрировали да. не как валюту даже, ее зарегистрировали так, как коммодис, как товар. Он там как товар зарегистрирован. Биткоин и так далее. Вот. И главное, вот его преимущество, доллар, говорил это, о, об анонимности. Да. Я вот говорил уже об этом. Вот. И а uh анонимность используется как раз таки вот в, темной, в темной экономике. Да? То есть это теневой товарооборот и так далее. То есть большие деньги пришли оттуда в первую очередь. Вы То есть институциональные, институциональные, а институциональные инвесторы, я, я понимаю, я такие как Воронбафер, такие этом, как... Только мы все какое-то темное да, что... Институциональные инвесторы, мировые инвестбанки, Джипи Морган, Голлман Сахар и так далее, они не вкладывают, и они говорят, не вкладывайте деньги в эту Ну потому что у них старые живые деньги а молодежь нет, сейчас хочет... потому что нет, вы это не регулируется, и туда идут а, такие теневые деньги, это реально. Это, а знаете, почему когда... же тогда ФБР держит биткоин у себя? Для чего? Да не держит, ФБР наоборот, в мире занимает да, Так, давайте от ФБР все гулять, перейдем, да, знаете, перейдем да, к да, да, вот да, электроэнергии. Да. Подождите, Алан, господа, вот с электроэнергии вы мне, конечно, поразили, что прям очень да, много да, электроэнергии да, тратится, да, да, огромное, им да, нужно много потратить, и вот у нас у всех на слуху случай, произошедший в феврале этого года, вы помните. Когда под уголовную статью попали сотрудники Минфина за майнинг криптовалюты на рабочем месте, представляете? Делалось это на серверах государственных информационных систем. Для чего на сервера устанавливались специальные программы, которые снижали производительность их работы. Сотрудникам предъявили обвинения по статьям «Нарушение работы информационной системы» и «Создание вредоносных компьютерных программ». Эти факты стали достоянием общественности. И что с этими людьми, кстати, вы знаете? Мне кажется, не было продолжения? Да, не было, не было, было, не было продолжения. Вот да, нам хочется обратиться все-таки к уполномоченным органам. Что же это такое? Как это так возможно? да, На рабочем месте. Мало того, что своей работой не занимались, еще и... Ну, каждый и... зарабатывает, как умеет. Насколько я... Ну, это кошмар, конечно. Насколько я знаю, в министерство наше нельзя пройти с мобильным телефоном, э, вот с каким-то, со смартфоном, да? да. да. да? А здесь это, конечно, нонсенс. И... Ну, и значит... Вот как раз-таки, Айгуль, о высоком потреблении электроэнергии. Вот люди, которые занимаются тем, как вот Виктор, да, сами пытаются добывать. Мы забываем о том, что сейчас действительно очень много стало майнеров, это все очень активно пиарится, раскручивается, людей много. Из-за этого падает сама цена биткоина. И получается, может прийти такая ситуация, когда ты потратишь на электроэнергию, на постоянный интернет, на обеспечение работы всей этой системы больше, чем ты в итоге сможешь заработать. Потому что, опять-таки, да, как вы уже сказали, у чем ближе к концу ты зарабатываешь этих биткоинов, тем, соответственно, этот процесс идет сложнее, он более ресурсоемкий, энергозатратный, соответственно, мы можем просто даже вот на вот этом простом механизме потратить на электроэнергию, по сути, больше, чем мы заработаем. А И вот это вот вполне каких-то энергетических компаний, где много Цена энергии... не из-за электро... того, что совсем, там люди майнинг, да, а она совершенно Биткоина совсем... не зависит от майнинг, от того, что майнинг электроэнергии очень много потребляет. Вот, нет, даже, нет. Я, надо, я не сказал, что она Надо просто привыкнуть не к одной мысли. Мы почему-то все время говорим «биткоин, биткоин». Вообще понятие «биткоин» — это та криптовалюта, у которой есть большое бремя быть первой. У нее по-другому времени да, нет. Она слово. не обеспечена ничем. Абсолютно. Она обеспечена только спросом. Спросы все зависят только лишь от, какая пройдет новость. Но есть один большой минус сейчас у биткоина. Он становится отчасти монополизированным, потому что Китай начинает создавать огромное количество майнинговых ферм и пулов. Это как раз таки потому, что дешевое электричество 0,08 центов да, за один киловатт, охлаждение природное, горы. В основном. Дешевые в, на дешевые, а дешевые. А почему нам аппарат? Казахстану не создать? У нас тоже есть дешевые. У нас, а, вит... Витрино, Витрино, у нас построили майнинговую ферму. Премьер-министр ездил открывал ее, но пока применение ее как бы. А где в, это построили? Не, в, а, в, в самом. А в Викибастузе. Да, у нас самом, есть майнинговая да? ферма. Да. Я думаю, что. Будущее у этой фермы такое огромное, и, может быть, с нее начнется зарождение а нашей зачем, а национальной цифровой валюты. Потому что надо включать компьютер, чтобы процессоры заставили работать видеокарту, вычислительные действия производить, мощность. Для mm -hmm. этого требуется компьютера. Помните, когда ваши процессоры перегреваются, ноутбук? Вот это как раз таки процесс, работа мощности компьютера. Да. Вам приходится охлаждать, отключать. А для того чтобы отключить, нет, что было Процессор вот работает, работает и какие-то вот эти коды, да, они как-то вычисляются. Как вычис... простыми, да, словами, простыми, да. простыми да. пожалуйста. С простыми словами, что такое майнинг, да? А -а -а. То есть мы говорим, когда мы говорим майнинг, мы говорим, мы говорили, что криптовалюта это сложная какая-то комбинация цифр, да, которая создается с помощью математических вычислений алгоритмов, чтобы сгенерировать эти криптовалюты, чтобы поддерживать работоспособность сети нужны вычислительной мощности. То есть это нужно действительно процессор, видеокарты. Когда все это начиналось не на пике, давно, единоличные майнеры, они могли вносить с помощью своих небольших вычислительных мощностей, участвовать в этом процессе. это значит создать новые математические ну, формы, новые. цифры. Решить вот эти математики. А, решите их. Да. Давайте я еще проще да. объясню, как а я сейчас, делаю сейчас на просто, их Сейчас просто, как мы говорили, уже их становится количество меньше. Чтобы, сейчас, простыми словами, чтобы этот сеть работоспособности ее поддерживать и генерировать новые криптовалюты, нужны очень мощные вычислительные мощности. И поэтому единичные и майнеры сегодня. Могут сами не работать, но они... Решить какие-то задачи, которые созданы кем? Вот, я, я сейчас просто очень mm. объясню прямо на простом Хорошо. примере для народа. А, любая криптовалюта – это шифр. Шифр, заложенный в каких-то символах. Да. И она бы не была просто криптой тогда. Приставка «крипто» – это шифр. Давайте вспомним просто Штирлица, да, Юстас, центру. Помните, когда он получал определенный набор цифр и получ... когда разгадал, получил информацию. Здесь то же самое. Разгадайте 32 символа в биткоине, разгадайте, и вы получите в виде вознаграждения один биткоин. Человеческий мозг не способен это произвести. Для этого требуется вычислительная мощность компьютера, процессора, видеокарты в том числе. Поняла. Разгадывает, и вы вознаграждение получаете один биткоин. Mm -hmm. Да, вот. то есть интернет бесперебойный, вот. да? Майник это вознаграждение mm -hmm. за участие в этом А поэтому по вот процесс. это добыча, mm -hmm. это решение mm -hmm. вот этих э, задач. Несмотря на то, что отношение к новым платежным единицам общества пока неоднозначное, в настоящее время в мире существует более 200 бирж, на которых торгуется около тысячи криптовалют. Многие из них пользуются высоким спросом. Как защититься от рисков и повышать финансовую грамотность? Об этом мы поговорим в продолжении нашего ток-шоу. Многие мировые финансисты обеспокоены ростом популярности в виртуальных валют, но технологии идут вперед и так или иначе вовлекают нас в этот процесс. Куда приведет развитие рынка криптовалют? Как защититься от рисков и повышать свою финансовую грамотность? Об этом мы говорим со специалистами. Ваен сказал очень правильную вещь о том, что криптовалюта это такой наиболее пассивный э, способ дохода. Да? Uh -huh. Вот как раз таки на это, к сожалению, простые граждане, они часто покупаются. Как мы думаем, вот он увидел рекламу криптовалюты, такой думает, вот я сейчас, наверное, ничего не буду делать, но смогу на этом заработать. И э, люди именно больше вот на этом покупаются. При этом, э, поскольку, когда люди уже начинают в этом разбираться, они понимают, что это все очень сложно, это очень серьезно остаются те единицы, которые действительно на это могут заработать, а все остальные просто отваливаются. Но при этом, понимаете, еще какая фишка, вот не ваш камень-огород, но в целом большое количество всех тех, кто предлагает научить воспользоваться этой криптовалютой. Я пришел ему, говорю, научи. Я ему заплатил раз деньги, посидел на одном уроке, не понял, говорю, еще раз заплати. А, Я ему ну еще это засел, уже другая. на тех, популярная кто хочет система, научиться. Да. Ну, Тренинерских этих всяких... Вот, вот. Да, Дело да, в том, что именно да, вот да, вот да. этот спрос да. мы сами себя вводим в, в эту ложку. Мы думаем, что я не буду ничего то делать, То есть давайте поговорим о мошенниках да, на этом рынке. А вот, ну, как мы поняли, существует расплодилось много тренеров, да, которые, может быть, и сами не знают, сами не работают на этом рынке. Не, на самом деле здесь, на этом рынке, если говорить о мошенничестве, то Естественно, когда появляется что-то новое, есть люди, которые хотят на этом наживиться. Ну а какие виды мошенничества, чего нам боятся, вот нашим телезрителям, кто начинает сейчас? Тренеров меньше всего. Тренера меньше всего с мошенничают. Они все равно в любом случае какую-то информацию передадут. Заплатили вы дорого за это или дешево? Нет, ну это просто, знаете, есть, есть новые знания, появится. А, а вот ICO? Да? А, есть, а вот что еще? Есть а, понятие, да, да, есть да, понятие да, хорошо, ICO. Вас... Есть да, понятие что ICO. такое ICO. Это, ICO? это тот же, тот же IPO? IPO. Да. Вот это когда вот наши раз, да, национальные бумаги. компании многие вот проводили народное IPO, и то же самое есть, допустим, в цифровом мире, ICO. И многие компании, вот Алан не даст соврать, есть, есть компании, которые э, вот, э, просто-напросто вставляли предлог крипто, и там, или же окончание в своих в своих названиях своих компаний, и просто закидывали, допустим, на ICO, да? Компании и люди начинали скупать. Есть э, акции, есть токены, то есть есть биржевые токены, люди начинают покупаться и, ну, они рекламируют активно, естественно, здесь уже создается такая некая пирамидальная такая структура. Они проводят ICO, допустим, на миллион, зарабатывают 10 миллионов, это так, условно, 10 миллионов, потом говорят, ой, извините, ребята, не получилось, все. Да, пожалуйста. Просто случаи были мошенники, вот я просто простыми словами объясню. То, что коллега имел в виду, вот ICO простыми словами, это первичное размещение токенов монеты. То есть, это когда на первый раз на рынок для неограниченного круга лиц размещаются для покупки, для инвестора, для покупателя вновь созданные токены, да, единицы. И, соответственно, вот тот пример, который приводили, это были те, кто придумал, мы говорим сейчас, более, как вы сказали, более тысячи да, видов криптовалют. Uh -huh. Кто-то придумывает какую-то новую криптовалюту, собирает деньги за это и потом исчезает, исчезает. это не на единичный слон. такие были просто мы, да. мы и о мы пред... как раз таки существует 10 пунктов в одном алгоритме как отбирать и в котором одном из них стоит юридическая чистота места регистрации обязательное наличие финансового регулятора и аудитора и обязательно надо смотреть на и со сертификата стандартизации чем вы ребята занимаетесь скажите а вот где все это можно поставить вот я простой обыватель, да, вот я не знаю, я хочу. Где я смогу все, все всю эту... Самашу, С, на сегодняшний день ну, рекламировать себя несерьезно, но эту информацию всегда можно найти. Мы тем более не наживаемся. Мы тренинг, который бесплатно это преподаем. В Казахстане мы даем бесплатно эту информацию. Приходите, учитесь. А зачем вам это нужно? А, а кто вообще? вам деньги платит? А, здесь нет. Здесь нет такой системы, кто вам деньги платит. Идут постоянные презентации, что это такое, что происходит. Здесь идет, будем так говорить, миссию выполняет определенные холдинг, для того, чтобы человечество знало, Понимала. А зачем вам это нужно? А, понимаете, ну, люди ну, должны это. разбираться в этом. Да, мы предоставляем потом свое показываем, но у права у человека существует уже выбирать. А да. компания как зарабатывает на этих компаниях? Компания на зарабатывает также у нее существует своя криптовалюта, существует свой майнинг. А то есть вы уже обучаете да, потом? Да. а потом секунда нет любое да, сетевое да, там. Нет, да, нет, да, нет, да, нет. Здесь да, нету нет, нет, такой системы, ну, чтобы привлекать. Привлекательно то, чтобы покупали потом вашу криптовалюту, которая не регулируется ни на каком рынке, правильно? раз таки совсем все на, на... у нас у секундочку. нас законодательно законодательно у нас же не разрешается не разрешается не, не регулируется, регулируется. Не а, не регулируется значит значит вы также можете продавать какие-то мошеннические услуги? Я говоря, могу с вами правильно? поспорить и предоставить нет, патенты ну, ну, Как Бояна сказала, 80% компаний предлагают мошеннические. Как она говорит, мы не предлагаем, мы работаем честно, а все остальные... вот общем, нет, нет, нет, секундочку, да. я <къем> совсем этим не пыталась ничего рекламировать. Я сразу говорю одну вещь. Наша задача, особенно в частности наша задача, говорить людям о том, что, ребята, учитесь выбирать. При этом каждый из нас Каждый из нас зарабатывает на своей информации деньги. Согласитесь, да. а вот уже вопрос, насколько она честна, это лежит на совести каждого нет, из нас. А, что касается в, рам, в рамках закона и что вне рамок закона. Если ты зарабатываешь в рамках закона, окей, я но если вы нет, нет, в рамок данном рамок в случае они в рамках, рамках закона если это не регулируется, у нас нет закона. Подождите, вы же не даете который... договорить. Ну, если я, я говорю, если договорить. я говорю о том, что вот это законно, а вот это незаконно, как я могу предложить незаконный товар? Это не логично ничего незаконного не вижу вот вы как видите? я могу закона сказать не логично валютах нет ну, ну и у поэтому у они нет, значит то. никого и не обманывают мы как не показывают как... могут если, по договору почему да. <laughs> они... то не регулируется то есть это разруш... проблема риск... для Казахстана что не регулируется что да, закона да, нет да. Рис, Рис, да? большая проблема правовой завтра просто правовой защиты граждан, риск есть. Смотрите, Конечно, человек просто может потерять а свои вот деньги, никто не хочет... Дайте слово Можно, лавану, пожалуйста. Да, я, можно перебить, пожалуйста? Я, я, так редко говорить, пожалуйста. Каким бы они честными бы не были, без э, законодательного регулирования, они не могут это так сказать, насколько да. они честные. И человек, который обращается к ним, он, он, он все равно идет на свой риск и страх. Да. Пока у нас не будет единого в, гос в государстве органа, который будет это все действительно регулировать, мы не сможем быть уверены в том, насколько все это... Не лохотрон. Смотрите, там ситуация, Нет. Я, я вам объясню. Да, то Только быстро, то, хорошо, что мы, мы заканчиваем. Мы здесь спорим, это, это прямое отражение того, что есть определенная безграмотность. Да. да. Есть определенная невовлеченность уполномоченных органов. Но ну, извините, не безграмотность, в, мы хотим понять. В, в, в просто объяснение, да, на самом деле, того, что сейчас происходит. Технология новая, реально обратной информации, допустим, от уполномоченных органов на текущий момент поступает мало. Да, и те, по моему личному мнению, это государственные учреждения, которые должны были условно... Идти впереди, в авангарде, объяснять и защищать э, потребителей и своих сограждан от рисков, скажем так, они здесь сейчас самоустранились. Да не надо, мне кажется, все перевешивать на государство. Но нет, да, смотрите, на я случае, просто объясняю... Да, они об... должны объяснять объясняю. все время, они должны нас я, защищать. Я, я, я к чему? Нет. Потому что, как бы, если мы сейчас рассматриваем позицию того, что кто-то кого-то обманывает на каком-то этапе, скажем так, это как раз-таки вопрос того, что нету регуляторики... Да. Нету уполномоченного органа, который мог бы все, все взять это себе условно под контроль и просто показать, какие должны быть правила игры. Отказываться на текущий момент, скажем так, вообще от всей этой индустрии уже бессмысленно. Почему? Потому что она, она есть. Она есть она и, и вне, в... она, внутрена, она наверняка уже, станет нашим будущим. Хорошо. На этом подведем какую-то точку. Финансовая грамотность – гарант успешности и стабильной жизни. Но для одних это умение лишь тратить деньги, а для других ориентирование в услугах финансовых институтов. При этом ответственность за свои покупки и инвестиции каждый должен нести сам. Мошенники были и будут всегда в любой сфере, где крутятся деньги. Поэтому прежде чем расстаться с кровно заработанными, нужно взвесить все за и против, изучить вопрос, получить знания и только потом бесценный опыт. Давайте пробовать и давайте говорить на телеканале Хабар. Всего доброго!